полуостров Крым уже в третий раз принимает у себя форум творческой молодежи Таврида. Площадка традиционно открыла двери тысячам молодым и талантливым россиянам. Участниками первой смены стали композиторы, музыканты и хореографы. В течение недели ребята посещали мастер-классы от именитых мастеров своего дела и делились опытом друг с другом. Неизменно на форуме работал и конвейер проектов. В этом году грантовый фонд Таврида составляет 28 миллионов рублей. Одной из победительниц конкурса стала магистратка ФУ и наша телеведущая Гуль... На кадвере она представляла проект Я добротворец уникальный электронный банк доноров творчества. Молодежи с активной жизненной позицией, которая готова помогать своими талантами. Ребята проводят благотворительные концерты, выставки и аукционы. На развитие проекта Федеральное агентство по делам молодежи выделило 200 тысяч рублей. Мы поздравляем Гульфию и ее команду и надеемся, что эта светлая идея получит свое продолжение. Диана Вакиан, Универньюз.